Скитание пандов В то время как все в царстве Куру оплакивали смерть пандов, они между тем уходили все дальше и дальше от злополучного города Варанаваты. В первую же ночь Бимасена увидел, что мать его и братья не могут идти достаточно быстро. Тогда он посадил кунти себе на плечи, на кулу и сахадеву на бедра, взял Арджуну и Ютхиштхиру на руки и с такой огромной ношей помчался так быстро, как ветер, ломая перед собой деревья, и взрывая ногами землю. Много дней шли они по дремучему лесу, скрываясь из страха перед сыновьями Дритараштры ото всех людей. Питались они плодами и кореньями, а по ночам забирались в самую глушь, изобилующую хищными зверями. Однажды вечером, когда и кунти, и все пандавы, кроме могучего Варикадары, обессилили, они остановились под большим баньяновым деревом. Отдохните здесь, сказал Бима, а я поищу воды. В той стороне кричат журавли, наверное, там есть озеро. Получив дозволение старшего брата, он нашел озеро и искупался в нем, набрал воды и принес ее к баньяну. Застав мать свою и братьев спящими на голой земле, преисполнился Бимасена скорби о жалкой их участи, в которую вергло их коварство Дуриотханы. И не стал он тогда их будить, а сам бодрствовал, охраняя их сон. Неподалеку от того места, где остановились пандавы, обитал на дереве ракшас-людоед Хидимба. Свирепый и безобразный, он был одарен большой храбростью и силой. И почуял тогда этот жестокий пожиратель человеческого мяса запах людей. И сказал он своей сестре, которую тоже звали бы такие слова. «Как же долго не выпадала мне пища, стой для меня приятная! Ступай, о, сестра, и посмотри, кто это спит там в лесу. Убей их всех и принеси мне. Разорвав тех людей на части, мы с тобой в волю наедимся». По словам своего брата, направилась ракша Хидимба туда, где находились пандавы. И лишь только увидела она высокого, стройного, несравненного по красоте своей Бимасену, как сразу же в него влюбилась. И тогда она, способна изменять свой облик, превратилась в прекрасную деву и вышла из леса и сказала Бимасене. «Кто же ты, лучший из мужей?» И кто эти спящие здесь и одаренные божественной красотой люди? Зачем вы здесь находитесь? Разве не ведому вам, что лес этот населен ракшасами? Меня прислал сюда злобный ракшас Хидимба, который желает поесть вашего мяса, и он сказал, чтобы я вас убила. Но увидев тебя, о прекрасный, я полюбил тебя и не желаю другого супруга. Полюби же теперь и меня, любящую. И я спасу тебя от брата-людоеда. Мы будем жить в неприступных горах, ведь я умею летать по воздуху и унесу тебя в такое место, где не будет никого, кроме нас двоих. Однако возразил ей Бимасена, не проси меня об этом. Какой же мужчина оставит мать свою и братьев на съедение Ракшесу? Хорошо, сказала Ракшиси. тогда разбуди своих родственников». Ради тебя я избавлю их всех от злого людоеда. Я не буду их будить, сказал Бимасена. Меня и так не дано одолеть ни Ракшасом, ни людям, ни Ганхарвом, ни Якшин. Ты можешь ступать или оставаться, о прекрасно окая. Пусть приходит твой брат, я его не боюсь. Тем временем, видя, что сестра долго не возвращается, Хидимба, владыка Ракшаса, спустился с дерева и отправился за ней вслед. «Как смеешь ты идти против моей воли?» – возопил он, увидев Хидимбу, мирно беседующую с Бимасеной. «Обезумела ли ты, что ли, Хидимба, что не страшишься моего гнева? Из-за этого мужчины пошла ты против меня и опозорила, о, нечестивая, всех своих предков. Я сперва уничтожу тебя» а затем этих незванных пришельцев. Сказав так, бросился Хедимба на сестру, скрежища зубами и вращая налитыми кровью глазами. Но тут стал на его пути и Бимасен. Зачем шумишь ты и будешь спокойно спящих людей? О злобный людоед, сказал он с улыбкой. Не подобает тебе убивать женщин, сразись-ка лучше со мной. Я быстро отправлю тебя в обиталище ямы. А кровожадные шакалы и коршуны растащат по гнездам своим и норам твое тело, и не будут больше путники здесь бояться этого леса. «Да я сам убью тебя, о глупец, говорящий дерзости», — сказал Хидимба, занося руку для удара. Однако Бима, одаренный нечеловеческой силой, схватил его и поволок прочь от места, где тогда продолжали спать его мать и братья. И тут началась страшная схватка, и бросались друг на друга Ракшас и Бимасена, ломая могучие деревья, разрывая лианы, словно обезумевшие от гнева слоны. От поднятого ими страшного шума пробудились Кунти и ее сыновья. И увидели они тогда перед собой прекрасную девушку и изумились. Затем увидели они и Бимасена, сражающегося с могучим Ракшасом, и были эти бойцы окутанные пылью и огромный, подобный двум утёсам, сверкающим в тумане. И сказал тогда Арджуна, что за охота тебе, о Врикадара, возиться так долго с жалким Ракшасом. Убей его скорее, нам пора уходить. Услышав эти слова, ударил Бимасена Ракшаса о землю и оглушил его. А затем обхватил он его обеими руками и переломил надвое. Почти в благородного Биму, наделенного страшной силой, снова обратился к нему Арджуна. Я думаю, о повелитель, что недалеко от этого леса есть город. Так давай-ка лучше уйдем отсюда, пока не выследил нас до Бимасена же повернулся к Хидимбе и сказал. Ракшасы помнят вражду и мстят людям, опираясь на силу свою, сводящую людей с ума. Отправляйся же теперь и ты по пути, который избрал твой брат. Однако остановил его Юдхиштхира, напомнив, что не подобает убивать женщину. бы же почтительно поклонилась Кунти и рассказала ей все про себя. Затем обратилась она к царице с такой мольбой. «Тебе самой известно страдания, причиняемые женщинам, богом любви. «Бросив закон свой и народ, я избрала в супруге себе сына твоего, о прекрасное. Так прояви же ко мне милость, и пусть сына меня полюбит. Оставшись с ним, я отправлюсь куда он захочет и вновь приведу его к вам после этого». «Пусть будет так», — согласился Юдхиштхира. «Ты можешь проводить с ним все дни, но при одном условии. Каждую ночь». Ты должна возвращать Бимасену нам. Дав обещание, унесла Хидимба Биму на чудесные вершины гор, и там, в местах, где не слышно человеческого голоса, а только крики антилоп и птиц, проводили они время в любви, пока не настал срок и не родила Ракшаси могучего сына с большим ртом, остроконечными ушами, Острыми зубами, ужасного видом получеловека-полуракшиса. И был тот ребенок безволосым, и посему получил он имя Гататкача, что значит гладкий как кувшин. И стал он взрослым юношей очень-очень быстро, как это бывает у ракшасов, но не бывает у людей. И стал он могучим стрелком из лука, и был всем сердцем предан пандовам, которые его также очень любили. Затем сказала Хидим Бабимасени, что время их совместного жительства истекло, и после этого отправилась своим путем. Ушел тогда Иготаткача, сказав напоследок, «В надлежащее время явлюсь я к родным моего отца». И пошли дальше те герои, пересекая лес за лесом. Отпустив себе косы, облачившись в шкуры антилоп и рогожу приобрели они вид отшельников. И вот однажды вечером после долгого пути встретили благородные пандовы деда своего в Ясу. Утешив Кунти и ее сыновей, предрек им тогда в Вьяса великое будущее. После этого направил он их жить в ближний от того места город эко -чакру. Послушные слова своего деда пошли многие воины в эко -чакру, и остановились в доме некоего строгого в соблюдении дхармы Брахмана. Там они и жили, собирая подаяние. Вскоре Бимасени снова выпал случай показать свою необоримую силу. Возле того города Экачакры поселился страшный Ракшас по имени Бака, и требовал тот Ракшас с горожан ежедневную дань – телегу риса, двух буйволов и одного человека. Узнав о таком горе, послала Кунти сына своего Бимасену, чтобы убил тот страшного Баку. Так он и сделал, и бросил он Баку у городских ворот, переломив его пополам. Горожане те пришли в изумление, теряясь в догадках, кто же избавил их от напасти. Знали же об этом только старый Брахман и его жена, но и они ничего не сказали, послушные просьбе пантовов. Так и жили пандовы дальше в этом доме, но пришел туда вскоре, ища приюта один странник. И стал он рассказывать разные сказания. Рассказал он и о царе Друпаде, о чудесном рождении его детей, Дриштадьюнной Друпади, и о предстоящей вскоре своем варе Друпади, прекраснейшей из женщин. Услышав такой рассказ, пришли сыновья Кунти в смущении. Увидев это, сказала им мать Кунти. «Мы прожили здесь уже долго. Все чудесные леса и рощи, какие здесь есть, осмотрены нами уже не один раз и не радуют нас, как прежде. Было бы хорошо отправиться теперь к Панчалам, если ты, о Ойюдхиштхиры, не возражаешь, ведь они щедры на подаянии, а тот царь Друпада, как говорят, очень благочестив. Ты придумала хорошее дело?» ответил матери Юдхиштхира, «Не знаю только, что скажут младшие мои братья». Братья же с радостью согласились. Попрощалась тогда Кунти с тем брахманом и вместе со своими сыновьями отправилась в прекрасный город благородного Друпады.